Здарова, братишка. Сегодня у нас будут дуэли, как ты любишь. Если тебе это реально нравится, то подпишись на канал и поставь лайкосик. Я стремлюсь к косарю подписчикам. Вот. И, конечно же, не без тебя. Вчера была карта дуэлей. Я тебе покажу некоторые моменты из моих игр вчерашних. И карта реально играбельна, очень классная, красивая. Мне она понравилась. Но вот эта вот посередине штучка под названием дерево, она столько раз спасала жопы... Моих противников И не спасала мою жопу от моего пригорания Пригорания с сиденью Ну ладно Бывали вот такие моменты Когда вот на мэг пытался Ульту накопить Но что-то не получилось И на барли реально вот так вот против бастера Я один-один вышел И Разменялись Сегодня у нас дуэль ласточка И поиграем мы на ней сегодня а, ну, вышла она конечно же в 11 часов и значит э, смотрите у нас грей против нас сразу же нам э, раскрывает э, кусты ломает зараза Ну мы его обязательно накажем за это и кстати говоря у нас здесь стоит опять же это дерево посередине вот и благодаря нему Нормально. Просто забираем Грея в притыке. Он просто выходит на 50-50. О чем он думает, когда выходит на спайк? У меня урон в два раза больше. Благодаря, короче, этому дереву можно под конец зоны сидеть на какой-нибудь биби, гели, френки, На любом персе, который имеет очень много ХП и который может оттолкнуть в зону. Просто спокойно, дожидаясь... Окончание зоны, приближение И, соответственно, в конце там Просто отталкиваешь, либо Стоишь до конца Хилишься или там подобное Короче, здесь сидит стуя, так, я, я знаю Это, вот И братишка отправляет дизлайк а, <laughs> Ну, разве это не смешно? Разве это не смешно, когда ты дизлайк отправляешь Ты должен, как бы, выигрывать меня Но со счетом 3-0 Ты, как бы, отправляешь дизлайк очень странный типочек против меня, Артур. Вот. Следующая карта. Гриф. Бонни и... Э, грей тоже самый, Практически пик. Э, с Греем, но... Кстати говоря, я вышел 50-50 на Грея... Ой, на Грифа, зная, что у него вблизи урон намного медленнее. И не так страшен, как у Спайка. Поэтому я реально рискнул. Тем более у меня гаджет, который хилит и дефоет некоторую часть. Боньку. Боньку, я так и знал, что она не будет сидеть в кустах, но наш нашпиковал ей очень много урона И здесь, блин, нарковая ошибка, он как-то смог попасть по мне и накопил ульту Тем самым просто запрыгивает мне на шею и убивает Но у меня есть Отис Очень классная здесь карта, потому что очень много здесь а, танков Вот так вот при я захожу к Бонне, но она что-то тупая, реально противники какие-то странные играют пока что вот первые две каточки легкие противники. Потом будут сложнее, мне кажется. Это так всегда реально работает. Так, опять Грей. И смотри, у меня. Он, он, видит, что у меня ульта есть, Ну просто идет впритык, притык, бот. Или что, я чуть не могу понять. Какие-то реально слабые. Следующая карта. Эдгар Морти Стара. Вот этот пик уже посложнее. Потому что Тара, если я ну, вот, не смогу выиграть. Хотя... Честно, пока что непонятно. Главное, что... Подожди, отвали, отвали, отвали! От... Ну, ё, просто, ну как это вообще возможно? Просто хилится на краю, он... Пр... Причем догоняет меня. Это реально как-то странно работает. Он вроде не, гон... не догонял и просто догнал в конце. Ясно. Просто залетает притык. И убивает моего Отиса. А что я буду делать против Тары на своем вороне? Ну, допустим, я выиграю... Да, я выиграю... Этого... Как его хоть? Эдгара? Я уже забываю название этих правлеров всех. Столько под... понадобавляли. Интернет. Что я буду делать против Тары и ее гаджетов? Ее чертики, я, я, я устану их убивать, у меня не хватит урона. Тем более, у меня ульта сейчас просто потратится на Мортиса. Что? Я, я не смогу притык его убить тремя тычками. Мне надо по-любому подпрыгивать. Вот зараза. Дилема, конечно, ужасна. Либо я трачу ульт, либо я проигрываю. Ну, сейчас посмотрим, короче. Но он еще и гаджет проюзывает свой. В натуре он же вообще гаджеты не юзал. У Тары два гаджета. И что мне делать? У меня не гаджета. А что у меня гаджет потратился, получается, на мартис? Зачем? -то? Еще да, у Тары ульта есть. Ммм, какая волшебная сейчас у меня картина появляется перед глазами. Тысяча хп, еще и чертиков выпустил. У меня не хватает хп. Вообще классно. Mm. Ну ладно, ребят, как вы видим И у меня тоже есть такие моменты, когда я проигрываю Этот момент тоже я а, не вы, Вырезал специально, чтобы Показать, что я тут пытался поменять Первый ворона поставил Я проиграл Да Ну, следующая карта, о, следующая катка Я поставил первым вороном Опять же, тот же пик а, Против Сэма Эльприма и Шелли Очень странный пик так, подмораживаю Значит Сэма Специально дожидаюсь его И хорошо прям Как глупенький, убой идет ко мне Вообще странные ребята вообще играют, я не знаю Это 800 плюс 825 трофеев вроде на Вороне было Когда я его взял 820 или что-то такое, короче После обновления кубков, в общем-то. Так, вас остается мало хп у... Деприма? А я его что-то просто не могу добить. Что, что со мной не так? Так, ну хорошо. О, еще мы забатили его на ульту. Замечательно уж нет ульты. Потратил он на Альприме. Хорошо. У меня еще два гаджета есть. На отисе даже я... Ну, не сомневаюсь, что я выиграю. Типочек вообще легкий. Я думаю даже 3-0 сделать. А он еще с гаджетом вышел. Ковбой, реально. Кстати, ставь лайкосик, если у тебя есть такой скинчик. А если есть скинчик за 2018 год, то вообще прям лютый лайк. Как ворон сейчас прожмешь. Ну, не прожал, ладно. Так, бас следующий. Ой, неприятно. Кстати говоря, зачем я вышел 50-50 на него? Бас забирает моих двух персов. Но на спайке сейчас я отыграл хорошо очень. И забрал тоже двоих его персов. База или прима. Естественно, забираю. Ну, самая неприятная ситуация, конечно, в конце появляется. В самых неподходящих моментах. Остается лоу ло хп, у меня залагал интернет, и просто выходит, меня убивает, так показывает. Засуньте себе его куда-нибудь подальше. Я бы успел бы гаджет поставить. Следующая катка: я здесь э, выигрываю просто всех троих на одном вороне. Вот. Сегодня очень много реально э, каток я показываю. Вот, потому что в комментариях писали, прям нравятся вам дуэли. Я сделаю вам побольше игр. И думаю, это будет последняя катка на сегодня. Дэрил, Честер и Бонни против меня. Я думаю, что тоже справлюсь с этим пиком. Вот. Кстати говоря, я вот так и знал, что ты стоишь за стенкой. Он просто выходит на меня. Я его забираю быстренько. Отлично опять интернет лагает не знаю почему кстати говоря я поставил биби вместо отиса ведь а меня еще долбанули жестко конфет по макушке моей черепушки так ну, что-то прям шум стоит тут просто стоит за стену не могу ничего сделать ему попасть а он еще и стреляет Шо, тупой иди по хильси я поставил Биби вместо Отиса. Ёпарс, это опять интернет. Посмотрите, вот в самых сложных моментах он начинает лагать. И меня просто притык, э, подходит тип и забирает. Биби вместо Отиса. Не знаю, почему я поставил. Вот он уже против танков идеально подходит. А я поставил Биби. Ну, думал, что типа сейчас через вот этот кактус дерева. Сижу и выиграю. Все, он смотрите, он все тычки тратит. И мы спокойненько заходим к нему в притык и убиваем. Это вам на будущее, если вы видите, что честер тратит все тычки. У него будет очень долгая кдшечка. И пока он там накопит следующие атаки, вы спокойно можете забрать его в притык. Если у вас подходящий перс. Короче, здесь на боне тоже тип хочет выиграть. Ну, мы ему не дадим так просто взять, подойти к нему и нафармить ему ульту. Просто сидим в кусте, пока он чекает что-то там, как дурачок. Мы ему в конце просто оттолкнем в зону. Вот, на самая крутая часть. Так отлично, просто долбим его. Он не хилится, и просто отправляем его в дым, он умирает. Вот так вот, ребят, такие катки сегодня получились. Если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр, всем тачки, всем пока.